Ребят, всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим об энергосбытующих предприятиях. Первое, с чего нам нужно начать, это посмотреть на выписку из Егры Юл». Вы уже прекрасно знаете, где брать, да, егрыюл.налог.ру. Берем, в 24 на 7 сайт работает, достаем и смотрим на вашу компанию-попрошайку, которая с вас хочет поиметь денежку за электроэнергию. На что обращаем внимание? Первое, код АКВЭД. Обязательно должна быть деятельность да, торговли электроэнергией. Второе, смотрим, опускаемся до филиалов и обособленных подразделений. И те адреса, которые написаны в ваших платежках, они должны быть зарегистрированы. Если в ваших платежках написан адрес, именно тот адрес, куда вам следует обратиться, принести квитанции или где находится абонентский офис, если, ребята, его нет в выписке, значит сам по себе счет ничтожен. И невзирая на то, что в реквизитах указаны правильно и корректно те адреса, которые зарегистрированы в налоговой инспекции. То есть вы не знаете, кто от имени этой компании и на основании чего выставляет вам какие-то платежки, счета и так далее. Поэтому проверяем, если такого адреса не существует, если он не зарегистрирован, значит эта платежка ничтожна. Вот и все. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это на те статьи, мы сегодня будем рассматривать всего лишь 2-3 статьи, вы поймете почему. Почему я вообще в принципе не буду углубляться в третью главу гражданского кодекса, который нам как раз таки разъясняет как нам себя вести да, в гражданско-правовых отношениях с электросбытующими компаниями. Мне достаточно всего лишь навсего 2-3 статьи, чтобы вам разъяснить и вам было понятно. Ну, давайте начнем уже разговаривать, да, и перейдем, скажем так, к нашим баранам. Почему мы не должны платить за электричество? И я вам сегодня постараюсь доказать, что это технически, физически, Закон, законодательно, или какими-либо другими путями и свойствами, это невозможно. Невозможно. У вас вообще нет такой возможности никак, никаким образом. Значит, первое, на что я хочу обратить ваше пристальное внимание, это на то, что у вас есть ряд прав, про которые вы не знаете, и вы их не реализуете. Первое ваше право, это право иметь полное представление о том вопросе, в который вас погружают. Вы имеете право в суде уточнять иски, Уточнять вопросы судьи, да, вы имеете право уточнять требования у кредитора, у вас есть такое право, оно вам дано законом. Поэтому любой термин, применяемый в отношении вас, должен быть однозначно, прозрачно, четко, понятно, вам разъяснен. Если какой-либо термин а, содержит двоякое толкование, то вы можете настаивать на том, чтобы этот термин к вам не применялся и не использовался. Второе право, которое у вас есть по закону, что вина ваша должна быть полностью и исчерпывающе доказана. Любая недоказанная вина трактуется в вашу пользу. Если хотя бы на йоту они что-то не доказали, да, что вы являетесь должником и так далее то э, они не имеют права взыскивать с вас никакие долги. Вот этим правом тоже никто не пользуется. Да? Надо заявлять о своих правах, ребята. Надо заявлять. Вот. Поэтому э, вы соглашаетесь заранее изначально на аферту, да, на, на те платежки, ну я же плачу, ну я же это. Ну платил, да, теперь прозрел. А теперь понял, что мне есть такое право. И будьте любезны, пожалуйста, разъясните мне. Это один момент. Второй момент, я хочу, чтобы вы все таки понимали, что у человека может быть много статусов. Человек не документируется. Человек документом подтверждает наличие того или иного статуса. Понимаете? Это не значит, что выдали вам паспорт и «Ой, я теперь что, теперь гражданин». Нет, ребята. Любой документ, выданный вам, подтверждает наличие или отсутствие у вас каких-либо прав или обязанностей в той или иной сфере. Вот что такое документ. Но сам по себе документ, чтобы вы знали, он не действует. Он действует только при трех условиях. Сейчас мы будем с вами разбирать. Первое условие, я вас прошу прям под запись вести, да, чтобы вам было наглядно, понятно. Первое условие документа мы должны понимать какую сферу законодательства, то есть какую область прав вы приобретаете и какую область прав подтверждает этот документ. Вместе с правами, как правило, приобретаются обязанности в нагрузку автоматом. Поэтому здесь вы должны четко понимать, да, какой закон на вас теперь будет действовать. И что по этому закону вы получаете. Какие выгоды, какие убытки, какую ответственность понесете. Вот, и документ вам это подтверждает, да, что вы имеете право а, применять к себе тот или иной закон. Ту или иную, иную норму закона. Но сейчас мы разберем на примере. Я вам сейчас в общем и в целом расскажу. Второй момент, ребята, это технические условия. Что вы должны сделать для того, да, чтобы вы смогли реализовать ваши права, приобрести обязанности. Да, или в какие-то последствия быть вовлеченными. То есть должны быть выполнены какие-то условия. Ну, назовем их условно-технические, да. Ну, сейчас мы разберем, вы тоже поймете, о чем речь. И третье, ребят, это какие действия или бездействия вы должны совершать для того, чтобы на вас действовали какие-то определенные законы, да, какие-то э, э, ваши права либо нарушались, либо вы их реализовывали, да. Какие-то обязанности возникали. Итого по пунктам. Три штуки у нас есть. Это документ, это технические условия и это действие. Давайте разберем подробно на примере. Вот я человек, у меня есть водительское удостоверение. Но если я сижу у себя дома на кухне и не пользуюсь, никуда не еду, я сижу, смотрю телевизор, но у меня же есть водительское удостоверение. Я в этом случае являюсь водителем? Нет. Почему? Потому что у нас есть определение, что такое водитель. Водитель – это человек, управляющий транспортным средством. Управляющий. Понимаете? То есть мы уже выходим на действие. Чем управляющий? Транспортным средством. А вот транспортное средство – это как раз-таки и будет техническое условие, которое в обязательном порядке должно быть реализовано для того, чтобы вы смогли реализовать свое право навождение, да? Вам же дали права, водительское удостоверение, права вам дали. По-русски там мы говорим, у меня есть права. Что это означает? Это означает, что ПДД к вам будет применяться только тогда, когда будут выполнены все три условия. У вас будет документ подтверждающий да, наличие у вас водительского удостоверения, водительского стажа и всего остального. И вообще подтверждающие ваше право находиться за управлением э, транспортного средства. Да. У вас должно быть обязательно транспортное средство, и у вас должно быть, э, вы должны им управлять. Да. Если вы будете просто сидеть в машине, на вас ПДД не действует. Понимаете, да? Если вы едете, ПДД действует. Если вы едете без прав, то вас по ПДД все равно оштрафуют, понимаете, да? вот Ну, оштрафуют, правда, не по ПДД, а по, по другим статьям, но тем не менее, ребят. То есть вы понимаете, как у нас работают документы. Ну или в общем и в целом я это называю статусы. Так удобнее оперировать, так удобнее складывать информацию. То есть у каждого человека есть очень много статусов. Мы можем быть, э, находиться в семейном положении. Да. Что это значит? Это значит, что мы прошли какой-то ритуал бракосочетания. Вот. Нам на основании этого выдали документ, да, подтверждающий запись актов гражданского состояния. Вот э, у нас есть такой документ. Соответственно, мы приобрели определенные права и обязанности согласно семейному кодексу. Вот здесь все понятно. да? Невозможно быть мамой, не имея ребенка. Понятно, да? Поэтому рождение ребенка, это как раз-таки подтверждается документом свидетельства о рождении, техническое условие, это вот, собственно говоря, наличие ребенка, да, и действие, это, собственно говоря, либо родить, либо установить, да, и как-то его воспитывать. Вот, вы же не всегда мама являетесь, на работе то вы не мама, у вас рядом ребенка нет, вот, вы же не должны оказывать какие-то действия, да, по его воспитанию, заботиться там вообще, всего остального нет. То есть отдали ребенка в лагерь, все. По закону чисто технически вы не мама, расслабьтесь. Но я смеюсь, конечно, ребят. Я просто сейчас говорю про то, что какие права и обязанности на вас действуют и когда, а какие не действуют. И вот то же самое в отношении различных афидевитов, по стиле такая же действует система. Это вообще международные стандарты, надо понимать, что везде все действует одинаково. То есть сам по себе документ, он ничего не подтверждает. Абсолютно ничего не подтверждает. Если вы не выполняете вот эти три условия, да, документ, техническое условие и действие, то по большому счету, хоть обмахайтесь вы правами, водительским удостоверением, да, вы никуда не поедете. Вот. Не это, это, ну, это бесполезно, ну, понимаете, да? Вот это, ребятки, надо осознавать. Следующий момент, да, почему я говорю, что достаточно разобрать две-три статьи, чтобы понять, что от нас законодатель хочет, что от нас хочет, попрошайка очередная. И вообще я хочу вам сегодня продемонстрировать ту логику, с которой я читаю законы. Я читаю законы, пользуюсь своим правом, да, данным мне законодательством, в том числе данным мне Конституцией Российской Федерации, которая говорится, что все а, какие-то там неточности трактуются в, по в пользу а, человека да, или гражданина. И у нас налоговый кодекс то же самое подтверждает, что а, если что-то непонятно, если что-то следует неявно из закона, то все неточности трактуются в пользу налогоплательщика. Я не понимаю, почему вы, ребята, не используете вот эту статью закона. Это ваше право. У вас у всех есть ННН, у всех. Вот у кого есть ННН, вы налогоплательщик. Это десятое дело, платите вы, не платите, что вы там делаете. У вас ННН есть, есть, все, вы налогоплательщик. Вот, поэтому у вас есть ННН, у вас есть такое право трактовать законы в свою пользу. Прямо, прозрачно, понятно. Право есть, надо пользоваться. Понятно? Вот. То же самое, как у меня есть водительское удостоверение. У меня есть право управлять транспортным средством. Есть право, есть, надо пользоваться. Вот пока не пользуюсь им, никуда я не еду, да, сижу на попе ровно. Как только начинаю пользоваться, все вот я реализую свое право. Так вот, ребят, реализовывайте свое право трактовать законы в свою пользу. Законы должны быть написаны четко и понятно. Не должны содержать двояких смыслов, скрытых каких-то смыслов, не должны уводить в сторону, манипулировать и так далее. Что это значит? Это значит, что каждый термин явно, либо через выражение прав и обязанностей, должен быть прописан законодательно. Вот что это значит. Если какой-то термин не содержится в законе, значит... Первое, ищем в соседних законах, да, такой термин, вот, либо ищем в отдельном законе для вот этого вот а, мероприятия вашего, либо мы ищем где-то из области а, юридически значимой документации. Что такое юридически значимая документация? Это документация установленного государственного образца, либо та документация, которая... А, применяется, да, ну, например, в строительстве, в, еще где-то в каких-то сферах. То есть это могут быть и ГОСТы, и ОСТЫ, и стандарты организации, и ведомственные какие-то нормы и правила, санитарные правила, строительные правила, санитарные нормы. То есть, ребят, весь вот этот вот комплекс технических нормативов и правил тоже является юридически значимой документацией. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Если вы не можете в законе найти определение, что такое абонент, элементарно. да? Вот мне говорят, я абонент. Я говорю, позвольте. А документ технического условие, действия. Где? Когда я абонент? При каких условиях? Что я должен делать, чтобы я а, был признан абонентом? Логику понимаете? Вот мне говорят, ты абонент электросетей. Когда? Всегда? Или когда? При каких обстоятельствах я абонент? Или только тогда, когда плачу? Понимаете, куча вопросов. Ребят, задавайте эти вопросы. У вас есть право уточнять, у вас есть право а, требовать, чтобы с вами прозрачно, абсолютно прозрачно разговаривали и все до вас доносили. Значит, открываем 539-ю статью Гражданского кодекса и внимательно читаем. Договор энергоснабжения. Вот у нас договор именованный. И что это значит? Это значит, что это какой-то особенный договор со своими особенными, уникальными, эксклюзивными условиями, не может быть примен... к нему не могут применяться правила договорных отношений, установленных Гражданским кодексом. Да, помните эту статью, что договор – это соглашение двух и более сторон. Та -та -та. Вот. Значит, это какой-то другой договор. Понимаем, да? Потому что если бы речь шла о том договоре, да, законодатель бы это не написал. У нас есть договор энергоснабжения, есть договор открытия банковского счета, отдельная статья в гражданском кодексе, да, и везде есть свои нюансы, значит, тут нам сейчас будет законодатель рассказывать про какие-то эксклюзивные отношения, которые не вытекают из стандартного договора, которые по какой-либо причине, да, имеют абсолютно другое свойство, другое происхождение, другой характер. Читаем внимательно. По договору энергоснабжения, электроэнергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту потребителю через присоединенную сеть энергию. Что мы видим? Что организация обязуется по договору. Это раз. Второе. Не просто организация, а энергоснабжающая. Это два. Какая организация может быть признана энергоснабжающей? Какая? А вот, например, Мосэнергосбыт, она торгующая организация, она организация, которая занимается торговлей электроэнергии по коду АКВЭД. Подходит ли она сюда по этому определению или нет? Вот просто такой вопрос, подходит или нет? Мне непонятно. Поехали дальше. Эта организация обязуется подавать абоненту. А абоненту какому? Кто этот абонент? При каких условиях я могу стать абонентом? да? То есть, заключив договор, я могу стать абонентом? Тогда надо смотреть, что за договор. Да? Хорошо, поехали дальше. Через присоединенную сеть энергию. То есть, речь идет о какой-то присоединенной сети. Не просто так подается абоненту энергия, да? а через присоединенную сеть, то есть какой-то есть посредник. Понимаем. Угу. Так вот это вот торгующая организация, это посредник, это владелец вот этой присоединенной сети или как? То есть что мы здесь, вот у нас уже, понимаете, сколько вопросов, что по договору энергоснабжения, да, Энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через посредника, через присоединенную сеть. Присоединенная сеть кому принадлежит? Вот у меня в этом случае вопрос. Вот. Кому? У кого она на балансе числится? У абонента, у энергоснабжающей организации, у кого на балансе присоединенная сеть? Разбираемся дальше. Мы сейчас просто выписываем те термины, которые нам непонятны, ребят. Просто выписываем. А абонент обязуется оплачивать принятую энергию. Хорошо. Принятая энергия. Я ее куда должен принимать? Вот мальчики наверняка знают, да, что, что такое приемник электроэнергии. Что это такое? То есть должен быть какой-то приемник энергии, электроэнергии. Я так понимаю, ну, чисто утрированно, что это должен быть какой-то аккумулятор, например. Да? Вот. А могу ли я ее... Нам же не говорят, что обязуется оплачивать потраченную электроэнергию или потребленную. Нет, нам это не говорят. Законодатели народ не глупый, ребята. Они прекрасно понимают, о чем они пишут. Понимаете? Абонент обязуется оплачивать принятую электроэнергию. То есть у меня должен быть а, какой-то приемник для этой энергии. Дальше поехали. А также соблюдать предусмотренный договором режим потребления. Что такое предусмотренный договором режим потребления? Как его можно отнести к квартирному режиму потребления? И как я его могу соблюдать? То есть мне энергоснабжающая компания должна как-то расписать, что мне свет включать только после восьми, или как? Вот я вот тоже непонятно, да? Какой у нас может быть режим потребления? Или что я должна там, я не знаю какие-то энергоемкие у себя потребители включать после 12 или как вот где-то вот это вот должна быть грань дака как я это мерить буду вот я понимаю что этот пункт может относиться к производствам да у них там есть режим потребления который оговаривается вот с утра смена там я не знаю что там варит кофе всем да и вот вся вся сеть перегружена или еще что-то сделать ну а у нас то здесь как какой режим мы можем установить это просто на уровне вопросов дальше Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей. Кто-нибудь знает, что такое энергетическая сеть? И как вы можете обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в ведении энергетических сетей? Я задалась этим вопросом, сейчас мы до него дойдем. Дальше. и Исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. То есть не потребляющих приборов и оборудования, а просто связанных. А Не говорится о том, что должны они потреблять, не должны они потреблять. да? Ну вот смотрите уже сколько вопросов. Дальше. Договор энергоснабжения заключается с абонентом, тут внимательно, при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства. То есть должно быть энергопринимающее устройство. Понимаете? Если у меня нет энергопринимающего устройства, то со мной невозможно заключить договор энергоснабжения. Невозможно, ребят. А что это значит? Смотрим пункт первый. А это значит, что энергоснабжающей организации невозможно мне подавать электроэнергию. А значит, и я не могу ее оплачивать, принятую. Куда я ее принимать-то буду, если у меня нет энергопринимающего устройства? То есть нам законодатель напрямую говорит, вы обязаны иметь энергопринимающее устройство и не абы какое, а отвечающее установленным техническим требованиям. Понятно, да? Вот. Причем оплачивать мы должны только... Ту принятую энергию, которая принята энергопринимающим устройством. Ни больше, ни меньше. Вот именно вот эту мы должны оплачивать. Именно вот эту. Поехали дальше. Значит, энергопринимающее устройство у нас, так на минуточку, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации. То есть, понимаете, вот это вот устройство присоединяется к сетям энергоснабжающей организации. А выше нам говорят о том, что абонент через присоединенную сеть получает энергию. Понимаете, да? Сначала у нас есть присоединенная сеть, а во втором пункте уже есть какое-то энергопринимающее устройство, причем это устройство на балансе абонента, так чтобы вы понимали. И вот уже вот это вот устройство присоединяется к сетям, энергоснабжающей организации непонятно у нас есть еще новый термин сети энергоснабжающей организации а есть присоединенная сеть это одно и то же или это не одно и то же поехали дальше и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. Значит, мне не просто надо иметь энергопринимающее устройство, мне еще нужно и, и иметь какую-то штуковину, которая обеспечивает учет потребления энергии. А, и понимаете, в чем фишка-то? Вот это вот энергопринимающее устройство, оно как бы принимает, да? А, но не написано, что оно потребляющее устройство. Но и дальше обеспечить учет потребления энергии. То есть потребление энергии, принятие энергии, видимо, это разные понятия. Потому что тот законодатель, который это писал, видимо, очень хорошо понимает, о чем речь. Да? И слова-то вообще-то подбирает правильно. Чем отличается потребление энергии от принятия энергии? А смотрите, в чем интересный вопрос. Опять, опять вот обращаю ваше внимание, да, вот вы не умеете читать законы, не видите очень многого всего. Смотрите, будем учиться, ребят. Абонент обязуется оплачивать только принятую энергию, принятую. Причем чем принятую? Энергопринимающим устройством. А вот потребленную энергию мы можем только учитывать, мы обязываемся ее учитывать, причем даже не обязываемся обеспечить обеспечить учет потребления оплату мы мы не обязаны эту оплату проводить понимаете в чем дело мы обязаны только обеспечить учет потребления а оплачивать мы должны исключительно принятую поехали дальше ну, третий, четвертый пункт я вам не буду читать, потому что, собственно говоря, тут относится к пролонгации договора и так далее. Но я вас обращаю прям вот пристальное ваше внимание на пункт 4, 539 статьи. Тут очень классно написано. Значит, в отношении к отношениям по договору снабжения электрической энергии правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное. То есть, грубо говоря, если э, где-то что-то там ни, никак не прописано, да, то мы вот опираемся на статью Гражданского кодекса. Вот именно вот, ну вот на, на всю вот эту главу 3 мы опираемся. Но если вдруг есть лазейка уйти куда-то, то мы уйдем куда-то налево. да, И будем по тому закону жить. Вот, будем искать эту лазейку, что делать. Значит, 540-я статья, очень веселая, на которой, кстати, выигрывается 99% исков от энерготоргующих предприятий. Ребят, я вам сейчас буду рассказывать фишки, которым можно просто рубить эту статью в пух и прах, в капусту прям. Смотрите, читаем пункт первый. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, Понимаем, да, что абонентом может быть гражданин. Угу. Дальше. Использующий энергию для бытового потребления. Вопрос, что такое бытовое потребление? Вот. То есть, может быть абонентом гражданин, использующий энергию для бытового потребления. Вот мне непонятно, что такое бытовое потребление. А остальное потребление, которое было написано 539-м, не бытовое? Или там не другие, другие абоненты. Непонятно, да? Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. И смотрите, вот очень интересный получается вопрос. То есть в 540 и в 539 речь идет о разных абонентах. О разных понимаете о чем речь вот в 540 идет речь как раз таки о гражданине опять же ребят надо понимать да фишку про граждан все помнят про какого такого гражданина идет речь значит использующий энергию для бытового потребления что такое бытовое потребление угу. то есть а мы помним до да, из верхней статьи что а, тот абонент который принимает да, это, это не гражданин, но тот абонент, который принимает, он обязан обеспечить только учет потребления. Угу. Он, он обязывает, его закон обязывает оплачивать только принятую энергию, а потребленную только учет. Понимаете, да? То есть там уже логические выводы сделали. Дальше. Читаем. Использующий энергию для бытового потребления договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Значит, о чем здесь речь, ребят? Мы с вами разобрались, да, на что обратить внимание. Значит, он использует эту энергию для бытового потребления. Будем выяснять, что такое бытовое потребление. И договор считается заключенным. Считается. Uh, то есть что значит считается заключенным? Это, это значит uh, дата начала действия договора. А помните, я вам рассказывала сказку про uh, договор в заключение поставки установки пластиковых окон да, что что такое ну вот например это такой примерчик мой любимый я хочу купить у маши или там у компании ООО маша да, хочу купить себе пластиковые окна установить я к ним пришла и мы заключили договор в этом договоре написано что как только я оплачиваю 20 процентов от суммы договора компания начинает мне делать окна делает она это в течение 20 дней и через 20 дней значит они мне звонят привозят мне окна, да, устанавливают. Ну, как бы они мне привозят окна, я с ними рассчитываюсь. И последние 10% после того, как установщик приедет, мне это все поставит. Вот такие вот у нас условия договора. Но, ребят, договор по 840 Гражданскому кодексу статьи, договор сам по себе, он не несет никаких обязательств. Это просто соглашение между двух сторон. А моментом возникновения обязательств являются действия. В рамках договора действие либо бездействие. То есть кто-то что-то должен сделать для того, чтобы договор активировался. И одна сторона стала кредитором, а другая сторона стала должником, соответственно. Ну, вот какие могут быть сделаны действия? Мы заключили договор, и я не плачу по этому договору, не внесла предоплату. Соответственно, компания не делает мне окно. Какие ко мне претензии? Я не плачу, они не делают. Я не имею права им звонить и говорить, что вы обязаны мне сделать окно. Нет, не обязаны. Почему? Потому что кредитор, должник не считается просрочившим. Есть у нас такой пункт, да, пока кредитор не выполнит своих обязательств. То есть я должна прокредитовать их, денежку им заплатить, тогда они мне начнут делать что-либо. Ни раньше, ни меньше. Следующий момент, ребят, это все понятно, да? Так вот здесь как раз-таки написано, что договор электроснабжения начинает действовать в тот момент... То считается заключенным, ну и, соответственно, вытекают обязательства именно с момента первого фактического подключения абонента. Да? Опять же, что такое первое фактическое подключение? Скорее всего, это подключение к точке разграничения. Соответственно, мы понимаем, что есть у нас а, акт разграничения балансовой ведомости. То есть, какая сеть стоит у кого на балансе. Где сеть абонентов, 10 энергосбытующих компании да, или там какая там она, а, компания электроснабжения. В общем, должна быть балансовое разграничение. Это раз. А раз у нас возникает вопрос о балансовом разграничении, значит, у нас возникает вопрос о точке подключения. Значит, у нас возникает вопрос о технических условиях, Условиях, необходимых дат для выполнения для того чтобы эта точка подключения была признана технически возможной вот дальше что у нас получается что абонент в установленном порядке подключается в присоединенной сети опять же да мы выясняем у нас уже две сети у нас есть сеть присоединенная и есть еще сеть энергоснабжающей организации вот непонятно вот гражданин, как мы видим, да, гражданин, если он хочет электроэнергию для собственных нужд, то для бытового употребления, соответственно, некорректно выразилась, то он как бы присоединяется к присоединенной сети. Но не к сетям электроэнергоснабжающей организации. Дальше поехали. Если иное не предусмотрено соотношением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок. Ну, это понятно. Тут все про договор идет, тут нам ничего дальше не интересно. Вот, ребят, мы с вами выписали достаточно много терминов, которые нам непонятны. Давайте в них сейчас будем разбираться. У нас очень много вопросов, у нас очень много противоречий. И сейчас мы будем разбираться. А закон должен, быть, должен трактоваться буквально. Буквально никак иначе. Вот как написано, так и трактуется. Ну вот я хочу начать весь этот разбор вообще в принципе с чего? С того, что у нас юридически значимые документы являются ГОСТы, ОСТы и, ОСТ и все же с ними. Вот, где нам брать определение? В первую очередь мы ищем определение в законе, в самом. В том, где мы этот термин увидели. Если в самом законе этот термин не описан, да, мы ищем в параллельных законах, ниже стоящих, стоящих. Где-то он должен быть описан. То есть шерстим всю законодательную базу. Ну, естественно, проверяем да, на факт опубликования, вот, на действующий закон, не действующий. Эти все факторы учитываем, ищем термин. Если вы термин не можете, найти нет такого термина да то значит вам нужно уходить как раз таки в ту стезю технического регулирования которые у нас есть под названием ГОСТы, и ОСТ и все это хозяйство да эти документы являются также юридически значимыми соответственно мы берем с вами госты вот и стандартов технического регулирования и начинаем разбираться что же такое энергетическая система ребят я выложила документик да мы сейчас по документу пойдем работать называется этот документ шаблон волеизъявления энергосботы 09 циферка у него Открывается этот документ на второй страничке все написано чтобы вам было удобнее дальше мы будем разбираться по документу я вам его поясню энергетическая система да давайте разбираться что вообще что вообще такое, что есть, чем едят. Энергетическая система, ребят, чтобы вы знали, это совокупность электростанций, электрических тепловых сетей, соединенных между собой и общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования, распределения электроэнергии. То есть энергетическая система это некая такая совокупная промышленная сеть. Там есть у нас электростанции, электрические сети, тепловые сети, лепы какие-то, да и так далее. То есть целая сеть, различные здания, сооружения, какие-то конструкции, стакады и так далее. То есть это огромная сеть, понимаем, да система. Вот. В этой системе внутри есть электрическая сеть. Читаем определение, что такое электрическая сеть. К нам относится. Да? Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередач. То есть это подстанции, распредустройства и ЛЭПы. Вот что такое электрическая сеть. Значит, термина «энергетическая сеть», который в 539-й статье у нас задекларирован, это не существующий термин. Но из смысла предыдущих двух терминов по энергетике, да, мы сделали вывод, что энергетическая сеть – это некорректный термин. Может быть, либо энергетическая система, как совокупность всего энергетического хозяйства, да, либо это имелось в виду электрическая сеть. Тогда это часть системы, совокупность подстанций, устройств и ЛЭПов. Часть системы. Так, поехали дальше. Абонент. Так вот, кто же такой абонент? Но прежде чем мы дойдем до абонента, давайте мы вернемся в 539 статью да, и посмотрим на такую замечательную, мы уже понимаем, что такое электрическая сеть. Ребят, с вами электрическая сеть, еще раз повторю, кто не понял, подстанции распредустройства и соединяющих их линии электропередач. Читаем 539 статью. Абоненту, электроснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть энергию. да, Что еще вопрос присоединенная сеть. Но мы уже понимаем, что такое электрическая сеть. Да? значит Находящихся в его ведении энергетических сетей. Значит, смотрите. Также а тут про абонента написано. Абонент обязан соблюдать предусмотренный договором режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей. Но мы уже поняли с вами, что энергетических сетей такого термина нет. Заменяем его на электрических сетей, да, и получаем, что абонент должен пользоваться, ну, как бы ведать в его ведении, да, то есть на балансе абонента должны состоять электрические сети, включающие подстанции, ЛЭПы и ГРУ всякие. У вас ни у кого в квартире лепа не завалялось, нет, или, может быть, там трансформаторная будка? Нет, ни у кого нету. Вот что-то у меня тоже как-то... Ну, мало ли, может, у кого на участке там где стоит. Хорошо, давайте дальше почитаем. Вернемся к нашим баранам. Абонент. Энергоснабжающая организация, ребята. Из ГОСТа все взято. Я вам со ссылочками все, все выложила. Это несуществующий... А, нет, подождите, это я не туда посмотрела. Это потребитель электрической энергии, в скобочках тепла, энергоустановки которого присоединены к сетям, Энергоснабжающей организации. Вопрос, ребят. Энергоустановки. У вас у кого-нибудь дома стоит энергоустановка? Вы знаете, что такое энергоустановка? Компрессор, например, является энергоустановкой. Гидротурбина является энергоустановкой. чайник является энергоустановкой. Бытовой электрический прибор. Вот вам вопрос. Так вот, ребятки, абонент энергоснабжающей организации – это потребитель электрической энергии тепла, электроустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации. Аллилуйя! Мы разобрались с пунктом первым 539 статьи. Кто же такие потребители, которых нам все время в скобочки пихают? Так вот, потребители, мальчики, девочки – это лица. Лица приобретающие электрическую тепловую энергию для собственных бытовых или производственных нужд. Как интересно. Тут появляется слово как раз-таки «бытовые нужды». Да, помните мы в 540-м, бытовые нужды там у гражданина были, такой весь бытовой парень. Ну ладно, поехали. Что же такое производственные, собственные бытовые нужды? И вы знаете, есть определение. Это расход воды, тепла, электроэнергии, газа на организацию технологического процесса, производства, транспортировки услуг, а также на хозяйственно-бытовые нужды организаций. Угу. У нас все дома производят и транспортируют услуги. И хозяйственно-бытовые нужды организации обеспечивают прямо дома. Да? Но что такое хозяйственно-бытовая нужда организации? Это, допустим... Шланг воды, чтобы помыть производственное помещение, ну, там, я не знаю, или, или какое-то оборудование, ну, вот, допустим, на а, каких-то авто, автостанциях, где вот какой-то, я не знаю, там, давайте троллейбусный цех возьмем, да, вот там есть... Автомойка собственная, там идет расход воды. Вот это бытова, бытовые собственные нужды называется, когда вы свои автобусы, которые вы эксплуатируете, моете. Вот это бытовые собственные нужды. То есть это не идет в производство. Вы не, не оказываете продажу воды услугу, да, или там товар не делаете из нее. Вы как бы как бы она вам нужна для обеспечения основной деятельности. Вот что такое бытовые собственные нужды. Этот термин относится ко всем, то есть для обеспечения деятельности. Вот в этом самый главный фокус. То есть если, допустим, у вас в доме ваша электроэнергия не относится, и вы ее не используете для деятельности какой-то, для оказания услуг, да, то это не бытовые нужды. Бытовые нужды – это именно для обеспечения основного вида деятельности. Вот, допустим, вы снимаете офис и там горит свет. Вот этот свет идет. Это как раз-таки есть бытовые нужды, потому что основной вид деятельности вы сидите в офисе, что-то там производите, что-то делаете, услугу оказываете, да? А вот здесь у вас бытовые нужды, у вас должен быть свет, вода, не знаю, там мусор вывозиться и так далее. Вот это ваши бытовые нужды. Но бытовые нужды не Невозможно отнести к обычному человеку, у нас дома не бытовые нужды, поймите правильно, потому что бытовая нужда это, это составляющая, это знаете как добавленная стоимость услуги или товара. Но вот, кто бухгалтер, тот меня поймет. Поехали дальше, ребят. Что же такое бытовое потребление? В нормативно-технической документации отсутствует такой термин, который нам навязывает 540-й 540 статье, пункт 1: да, Бытовое потребление. На бытовые нужды или бытовое потребление. В бытовое потребление нет такого термина. Он законодательно отсутствует. Вообще, в принципе, само потребление, ну, ну нету такого нигде. Соответственно, мы не понимаем, что здесь законодатель имел в виду. Что мы можем с этим сделать? Мы можем на самом деле сказать, не учитывать ни, ни суд, ни истца, да, не апеллировать этим термином, потому что стороны не договорились, как его трактовать. Однозначно не договорились, а законодатель его законодательно не закрепил ни в какой базе. Все, значит, мы совершенно спокойно можем заявлять о том, чтобы к нам этот термин не применялся. Почему? Потому что закон трактуется, ребята, в нашу пользу. Значит, поехали дальше. Собственные нужды. Что же это такое? Это совокупность вспомогательных устройств и относящихся к ним Электрической части, обеспечивающей работу электростанции, в том числе нормальную работу основного гидротурбинного механического там, технического оборудования. Но это взято из стандарта организации на самом деле. Вот. Но, ребят, здесь сам факт, да, что то, что я вам объясняю, что собственные нужды – это совокупность каких-то устройств и относящихся к ним электрической части, ну то есть каких-то электроустройств, обеспечивающих работу. Вот про то, что я вам как раз таки и говорю, что всегда, когда мы говорим о бытовых нуждах или собственных нуждах, да, то это а, именно идет как составляющая той основной услуги товара, продукта, который вы производите. То есть это какие-то сопутствующие расходы. Ну вот, допустим, у кондитеров да, собственные бытовые нужды ⁇ это упаковка. То есть она, она, не, скажем так, она не входит в сам продукт, она не входит в торт, но она нужна, эта упаковка. да? И, соответственно, есть там определенный закон, который говорит о том, что вот эта упаковка должна быть за, за счет, в том числе утилизации за счет производителя. Потому что бытовые собственные нужды, действительно, они не должны влиять ни на продукт, ни на услугу. И потребитель их, не должен за них нести каких-то расходов. Вы же не платите. Платите за то, что троллейбусы или автобусы городские моются. Вам же счет не выставляют за это, потому что это законодательно запрещено. Вот. Ну, не, не, не запрещено, но так не делают. Вы можете там переложить как-то компенсаторную эту стоимость да, на расчет услуг, но впрямую брать за вот это вот дело деньги никто не берет. Понятно, да? То есть есть какие-то дополнительные расходы всякие разные, они там называются расходы организации, куда там вешаются, это в общем к бухгалтерам. Но так, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Дальше. Энергопринимающее устройство. В нормативно-технической документации тоже отсутствует такой термин. И здесь мне пришлось потрудиться и найти постановление 442 всеми любимые нашими энергетиками. Да. И там написано, что с потребителями электрической энергии вот, под энергопринимающим устройством понимается электроустановка потребителя, входящая в границы его балансовой принадлежности. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики номер 6, определены следующие технические понятия электроустановка это совокупность машин аппаратов линий и вспомогательного оборудования вместе с сооружениями помещениями в которых они установлены то есть что это такое так переходим в 539 статью. И где нам говорят, что для того, чтобы был заключен договор электроэнергоснабжения, да, все время мне хочется электро называть, энергоснабжение мне нужно обязательно, прям вот кровь из носу, энергопринимающее устройство. Так вот, законодатель нам говорит, что нет такого понимания. Нету, но есть электроустановка. А электроустановка, это, собственно говоря, вот... Машины, аппараты, линии. ну Вполне возможно, там какие-то есть емкости, накопители да, для электроэнергии. Я не знаю уж, тут, тут как бы не, не сообщается про это. Но э, если они предназначены для производства, преобразования, трансформации, передачи э, и распределения электрической энергии, преобразования ее в другой вид энергии. Понимаете, да? То есть энергопринимающее устройство это явно не гражданин со своей квартирой. Абсолютно. И не человек со своей квартирой. То есть это какая-то прям производственная мощность. Вот, поехали дальше, ребятки. Фактическое подключение абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Точка подключения. Это вот как раз-таки то, о чем мы говорим. да, Что вот это вот энергопринимающее устройство, это и есть точка подключения. Куда? Куда мы штекер-то втыкаем? Не вилк в розетку, а вот куда, что это такое. Но ну, еще помним, да, что 539 статья нам что говорит, технические условия важно соблюсти, да. Место соединения, читаем, что это такое. Место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, понятно, да. Необходимыми для присоединения строящегося, там, объекта, траливали Хорошо, что мы из этого, какие мы выводы делаем, ребят. Кто такие абоненты? по договору энергоснабжения. Это люди, это человеки, которые живущие в своих домах, в своих квартирах. То есть у вас у каждого есть по ЛЭПу, да, по электростанции, по электроустановке, да, которую у вас там а, технологический процесс целый идет. Так что ли получается? Хорошо, тогда читаем закон впрямую. Мы должны, обязаны оплачивать, полученную электроэнергию. Понимаете? Не ту, которую мы учитываем. Мы только обязаны учитывать, а оплачивать принятую электроэнергию. Принятую. То есть надо, быть, надо иметь какой-то приемник, накопитель да, этой электроэнергии. А что касается учета, то мы просто... Обязуемся этот учет производить, когда мы будем распределять. Да? От, вот ну, тут написано же: законодатель нам говорит: мы должны обеспечить учет потребления энергии. Но никто нам не говорит, что мы должны обеспечить оплату учтенной энергии. Нет такого. Не должны мы обеспечивать оплату учтенной энергии, а только оплату принятой. Ну, в общем, ребята, из всего этого я делаю вывод, да, что мне уже достаточно дальше термина. Можно, конечно, дальше поуглубляться. Но уже из этого я делаю прекрасный вывод, что для того, чтобы мне стать абонентом, мне надо построить как минимум свою электростанцию, да, или присоединенную сеть с лепами, с подстанциями, с ГРУ там, и так далее. Вот зачем? Вопрос зачем? Дальше поехали. Да, нам говорят, что вот э, в энергетике у нас установлены цены, тарифы. Да, мы все знаем, что мы, с нас берут по ценам и по тарифам, утвержденным да, министерством, никак не меньше. Но вот я читаю вам определение. Сейчас вы со стульев попадаете. Что такое цены и тарифы? Цены, в скобочках, тарифы в, в электроэнергетике. Это система ценовых ставок по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию в скобочках мощность. А также за услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынке. Далее цены тарифы То есть услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынке, называются цены. Ну вот, ну, это конечно я стебусь, но, ребят, цены по большому счету, какие-то ставки, по которым осуществляются расчеты за электрическую мощность. Вопрос мощности, понимаете? Вот ключевое, на что я вас обращаю, ваше внимание, да, мощность. То есть здесь уже включается мощь. Читаем, что такое мощности, Кто такие потребители мощности? Потому что систему ценовых ставок, то бишь цены, можно прикрутить только к электрической мощности. Понятно, да? Значит, надо выяснять, кто такие, что такое мощность. Так вот, что, ребят, я выяснила. Потребители мощности – это лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых нужд, для последующей продажи. Понимаете? Для последующей продажи. Вы электроэнергию кто-нибудь из вас продает дальше? Нет? Я точно нет. Дальше или есть вариант реализующие электрическую. Это мы продолжаем реализующие электрическую энергию на розничных рынках лица реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств. То есть потребители мощности, ребятки, это не к нам. Мы опять же не можем являться потребителем мощности, да? Потому что это те, кто перепродает ее дальше. Мы не перепродаем. Ну, в общем, вы понимаете, факты вещи прямые, ребят. Но невозможно, вот эти две статьи, они в силу закона неприменимы. Вот если мы раскрыли все термины определения, то на это смотришь и думаешь, ну, извините, где раньше был мой мозг, да, видимо, ездил на Гавайи. Так, ребяточки, значит, дальше мы будем с вами разбирать такую интересную документе, которая называется «Рекомендуемый порядок расчетов за электрическую тепловую энергию на потреблятельском нашем рынке», и которые очень часто любят использовать наши энергетики, да, что типа вот, я говорю, откуда тарифы, вот у нас есть рекомендуемые тарифы, подписал председатель, там все дела. Ну, давайте я открою, что же он тут понаподписал, оказывается у нас э, все потребители электроэнергии делятся на четыре категории. В каждой категории, внутри каждой категории есть четыре группы. Так вот, э, население относится к четвертой группе. Я не поленилась, я нашла термин, что такое население. Население – это совокупность людей, одновременно проживающих в пределах одной территории. То есть э, гражданин – это не население. Это группа людей, понимаете, группа. Как может быть гражданин абонентом? Не может по определению. А цены установлены для потребителей. Одной из групп потребителей это население. Понятно, да? Вот, интересно, поехали дальше, значит, население у нас тут делится как раз-таки, все правильно, все соответствует, городская, городская группа населений, да, городская, значит, с оборудованными, там, этими э, плитами, не оборудованные плиты, и у нас есть сельские, сельское население, вот э, три группы всего лишь навсего. Ну, хорошо. Это, это мы осознали. Поехали дальше. Есть у нас постановление правительства 1178 от 2019 года, прям свежак, о ценообразовании в области регулируемых ценных тарифов в электроэнергетике. И вот там, ребята, нам установ, установлен исчерпывающий перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению. Прям вот исчерпывающий. То есть с 6, с 29 июня можно не платить. Честно, все. Значит, нету в этом перечне граждан, человеков, собственников, нету. А кто есть? А есть, ребята, пункт 4. Юридические физические лица. Но мы знаем с вами, что такое физическое лицо, да, и мы прекрасно понимаем, что физическое лицо как бы не может физически потреблять. Физическое лицо – это запись, учетная запись в ГИС, в государственной информационной базе данных оно не может потреблять энергию, но если только сама база данных там будет потреблять, да, то есть что это получается? Это получается, что а, мы с вами оплачиваем расходы на содержание нашего физлица, то есть платим за сервак, где это физлицо там в базе данных живет, ну вот такая вот получается кухня. Дальше. Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию, мощность в целях потребления на коммунально-бытовые нужды. А мы уже с вами выяснили, что такое бытовые нужды. да? Что такое коммунально-бытовые нужды? Вообще остается вопрос, нет такого термина. Опять же, коммунально. да? Если мы посмотрим, что такое коммунальные платежи или коммунальное хозяйство, это все же КХ в целом. Как у нас могут быть коммунально-бытовые нужды? То есть понимаем, да, что коммунально-бытовые вот бытовые – это для производства, способствующие производству основной услуги, либо основного продукта. Да? А если мы берем термин «коммунальные», то коммунальные – это и вода, и тепло, и свет, и газ, и нефть, и все, что там нам нужно. То коммунально-бытовые по аналогии нужды да, – это то же самое, что и бытовые собственные нужды. Аналогия такая же. То есть то, что способствует в производстве. Опять дальше. В населенных пунктах. То есть речь… Не идет конкретно о вашей квартире, о вашей собственности, идет речь в населенных пунктах, коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах. О чем идет речь, ребят? Речь идет о системе ЖКХ. И вот здесь нам говорят, что юридические и, и физические лица приобретающие мощность, а мощность мы с вами разобрали, что это такое, да? Давайте еще разочек я вам зачитаю, что же такое мощность, чтобы у вас все схлопнулось. А, сейчас прошу прощения, сейчас я Открою, где это у меня написано. Кто такие потребители мощности? Потребители мощности ⁇ это лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных нужд, для последующей продажи. Понятно, да? Кто такие потребители мощности? Те, кто дальше продает. Так вот, если мы внимательно посмотрим на вот этот вот перечень категории потребителей, мы увидим там, вот в судах, я пересмотрела очень много, ребят, практики в судах, и там вот ссылается, что ну вот смотрите, в перечень видите категорию потребителей, физлицо, все, физлицо обязан платить. Нет, ребята, здесь речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что юридические и физические лица, которые приобрели электрическую энергию, мощность для дальнейшей ее продажи, в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах. То есть, о чем это говорит, директор ЖКХ какой-нибудь может быть физическим лицом, да? то есть физлицо оказывает услуги. Как такое может быть? Ну вот так вот, вот у нас в законе вот такие чудеса, вот. И дальше рассчитывающийся по договору энергоснабжения. А договор энергоснабжения у кого может быть? У кого есть свои подстанции, лэпы и так далее. Понимаете, да? То есть у простого человека договора энергоснабжения по закону быть не может. Но нету у него ни подстанции, ни лэпов, ни эстакад, ни гидротурбин, ничего. Но нету у нас. Вот, Соответственно, вот этим всем хозяйством, как, как выясняется, могут владеть юридические и физические лица. Вот я в шоке просто. Просто. Ну ладно, бог с ними. И еще самое что интересное, что они по договору энергоснабжения с ним рассчитываются и по общему прибору учета. Вот здесь, ребята, колоссальный вопрос по общему прибору учета. Раз речь идет о населении, в принципе, это логично. И общий прибор учета это как раз таки который стоит там на город, на район, да. То есть взялся у нас какой-то Вася Пупкин и говорит: а я буду вот построю себе тут сеть присоединенную, да, и буду обеспечивать там, ну, какой-нибудь район, любимый в Москве. Вот я, Вася Пупкин, вот у меня один единый счетчик стоит, общий для населения. Вот, пожалуйста, мне будьте любезны, администрация города Москвы по вот этому общему прибору учета, на основании договора энергоснабжения, да, будьте любезны, мне возмещайте расходы. Причем это интересно у них называется, я вот тут выяснила, как это звучит. Сейчас я вам прочитаю, что это называется а Возмещение, возмещение убытков сейчас подождите хотела вам быстро найти не найду возмещение убытков понесенных в процессе в процессе предоставления услуги вот возмещение расходов в связи с обеспечением подачи электроэнергии вот так вот у них графа это называется по УДУ когда они подают списки вот я я нашла как это делается вот это вот так вот делается дальше поехали то есть вы понимаете ребятки да что вообще про нас ничего нету про конкретных челдобречков значит дальше я вам написала очень большой список он взят из 442 постановления правительства такого любимого нашими энергетиками но ну, прям безумно любимого но ребят я прошу обратить внимание пункт 3435 там написан исчерпывающий перечень документов и тех условий, которые обязаны вы выполнить, значит, и для того, чтобы заключить договор энергоснабжения. И это нереально. Почитайте внимательно в документе, либо откройте 442 постановление правительства 2012 -го года, мая, 4 мая, и почитайте 34-й, 35 -й пункт. Там ребята просто. Лондайк. Документы, подтверждающие право собственности и хозяйственного ведения на все ваши электроустановки, на все ваши энергопринимающие устройства. Здесь и акты, здесь и, и свидетельственные точки присоединения, и вот этот АПУ. там Чего только нету. Заколебетесь присоединяться, я вам честно скажу. Так вот, что же мы с вами выясняем? А выясняем мы с вами, ребята, одну очень удивительную вещь, что нас всех как лохов развели. Абонентами э, электроэнергетиков не могут быть простые люди. Не могут, потому что могут быть столько населения, население, а население это группа людей, расплачивающихся. И даже не написано, что эта группа людей обязана платить. Написано, что тарифы для нее установлены. Для населения городского одни тарифы, да, теми там с электроплитами, без электроплит. А для населения сельского другие тарифы установлены. Но а расчет идет по договору энергоснабжения на основании общего счетчика. Общего. А, а не написано, кто обязан? А написано в 539 статье. Абонент обязан, да, но опять же, какой электроэнергии, которую он себе куда-то саккумулировал. Да? Вот, а ту он должен просто учитывать. Он расплачивается за то, сколько он получил. Вот он получил там 10, я не знаю, там чего-то, там, единиц измерения. Вот, дальше он ее просто учитывает, ее расход, он просто обязан это делать. А что же делать вообще с нами? Ну, давайте разберемся. В многоквартирных домах, точно так же, как и в ваших частных собственных домах, да, в ваших личных домах, вы не имеете никаких установок, ребят. У вас есть точки присоединения, но для вас это не точки присоединения, поймите правильно. Ваша сеть называется не электрическая сеть. Вот сейчас все меня услышьте. Ваша сеть называется, сейчас я вам прям зачитаю, квартирная, по, по, по, по, нормам, по, по нормам, по снипам, по гостам называется квартирная электроразводка. Точек питания бытовых электрических приборов. Разницу чувствуете? Квартирная электроразводка точек питания бытовых электрических приборов. Это не является электрической сетью. Не является. Значит, все сети внутри МКД, все вот электрическая разводка со всеми приборами, розетками, там, лампочками и так далее... Uh, это, это является бытовой электрический прибор. Розетка и лампочка – это бытовой электрический прибор, чтобы вы понимали. Да? Так вот, вот эта вот разводка, это все uh, принадлежит кому? Муниципалитету. Мы уже с вами выясняли, общее домовое имущество принадлежит муниципалитету. Ваше только то, что идет от щитка и все в квартире. Вот от щитка и все в квартире – это собственника. Если вам нарушили вот эту часть провода, вот эти вот товарищи в синей форме, да, то они гопники, самые натуральные, потому что это ваша собственность. Вот. Они, значит, совершили умышленное преступление. Вот. Все остальное, все, что в вашем МКД, в доме и так далее. Если у вас частный дом, то это тоже ваше. Если у вас МКД, то общая собственность. Раз общая долевая собственность, значит, там все ничейное, все общее. Вот. Но никак это не принадлежит сбытующей компании. У сбытующей компании есть такое понимание «точка присоединения». Вот первый вопрос в суде. Ребята, вы куда присоединились? Где точка присоединения вашего распределенной сети? Где? Вот конкретно с этим домом где точка присоединения? А у меня есть договор энергоснабжения с моим МКД. У меня там четко указано «точка присоединения» вот здесь. Я говорю «все, до свидания». Разграничение балансовой ответственности. «До свидания, ребят, чего вы лезете ко мне в дом?» Вот, и ничего они сделать не могут, понимаете, я-то права по факту. Дальше, э, следующий момент, да, вот, вот, вот это вы мало понимаете, что у вас не электрическая сеть. Электрическая сеть это подстанции ЛЭП, ГРУ, всякие и так далее. У вас абсолютно такая вот домашняя квартирная электроразводка. Точек питания, бытовой электрической техники и так далее. А, на что еще хочу обратить внимание. Вот на такую игру слов очень любопытную. Можно ли считать бытовые электрические приборы, подключенные к точкам питания квартирной электрозводки, потребителями? Они же нам говорят, что вот наши чайники, холодильники – это потребители электрической энергии. Нет, ребята. Почему? Потому что в определении вверху написано, что потребители это лица. Все, лица потребители. Не может быть ваш чайник потребителем электроэнергии. Ваш бытовой электрический прибор не может быть потребителем по определению данному в гости. Понимаете? Потому что потребители это лица, которые потребляют для собственных бытовых нужд да, при производстве товаров, услуг и еще чего-то там. Понятно, да? На что еще хочется обратить ваше внимание? Как же, как же, как же, куда же их отправлять? У нас есть 131 федеральный закон об МСУ, до да местное самоуправление. Там есть глава 3, вопрос местного значения, статья 14. Внимательно смотрим, что к вопросам местного значения городского поселения относится организация в границах поселения электро тепла, газа, водоснабжение, водоотведение, снабжение там траливали. То есть вопросы электроснабжения населения относятся к компетенции МСУ. Это не ваша компетенция. Вы здесь вообще никто и звать вас никак. Понимаете, о чем речь? И теперь смотрим дальше. Значит, новым взглядом, с пониманием всего. Смотрим 539-540 статью Гражданского кодекса, которую они любят к нам применять. И читаем внимательно, что абонент, потребляющий электроэнергию, да, либо ее там накапливающий как-то, обязан обеспечить ее учет. Обязан. Так вот, они вот этими счетчиками выполняют это обязательство в 540 статье. То есть они вам обязаны. Поставить счетчики за свой счет, ребят. Не за ваш счет, как они это делают, а за свой счет обязаны вам поставить эти счетчики за свой счет, их содержать, обслуживать и менять. И если, не дай бог, у вас счетчик сгорит, сломается или еще что-то, это проблемы, проблемы вот, вот этих вот товарищей, они ваши. Вы вообще со своим счетчиком ничего делать не должны. Вот Внимательно обращайте на это внимание. Вот прям вот обращайте, никто это не смотрит. Что еще мне хочется сказать? Значит, Поскольку вопрос организации электроэнергии относится не к вам, вы не можете это организовывать, понимаете, ни, ни точку присоединения, ничего. У кого там проблемы с частными домами, кто не может согласовать, муниципалитет, обратитесь, пожалуйста, 131-й федеральный закон Организация электроснабжения входит в компетенцию местного самоуправления. Вот вашу, пожалуйста, местную администрацию и решайте этот вопрос. Пусть они вам любыми путями проводят электричество, это их проблема. Значит, что еще, обращаю внимание, да, есть у нас еще классных два федеральных закона. Один, 210-й федеральный закон называется «Государственные и муниципальные услуги предоставляются у нас заявителям по этому закону бесплатно». Пункт 8, часть 1. 210-й федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Значит, ребят, смотрите, когда... Энергосбытующая организация, да, поставляет энергию абоненту, абонент ее потребляет, либо накапливает, да. В нашу сторону он ее только учитывает, только учитывает, больше ничего не делает. Вот, поэтому в нашу сторону, между прочим, нам муниципалитет оказывает услугу. Какую услугу? Услугу, прописанную в 133-м ФЗ. Создание условий для обеспечения жителей Трамтраливали, организация в границах поселения электроснабжения. Она нам ее организовала, обеспечила условия да, торговли, бытового обслуживания. Она с бы, бытовыми нуждами обслуживает. Какие проблемы? И потом вы должны знать один факт, что наше с вами потребление электроэнергии, так называемое, это всего лишь 10% на весь город. На весь, любой город возьмите 10%. И по-хорошему, по-хорошему, вот эти вот 10% можно списать на потерю в сетях. Потому что у нас все-таки в проводах есть сопротивление, а электроэнергия падает, да, и так далее. Ну, в общем, кто энергетики, они знают, о чем речь. Вот, поэтому это смело можно списать, но нет же, надо бы было заработать. <laughs> Хорошо, ребят, следующий, значит, момент, к которому мы уже плавно подошли, к самому завершающему. Согласно федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, номер 210, пункт 8, мы с вами читали, услуги предоставляются бесплатно, повторяю еще раз. И обратите внимание, там же на статью 7.2 плюс и 8, да, плюс федеральный закон 227 о потребительской корзине в целом в Российской Федерации, статья 2 под пункт услуги и бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 161, пункты 2, 4, 5, Поставщики ЖКХ-услуг все без исключения обязаны заключать договор с администрацией города-района на получение из местного бюджета денежных средств на оплату всех видов ЖКХ. Что такое местный бюджет? Если вы откроете 131-й федеральный закон, там будет такая приписочка. Прям Ctrl-F, ищем по поиску слово «местный». Там будет приписочка, что все, что относится к местному, да, как относится к МСУ. Слово «местный» это вот применяется в отношении МСУ. Местный бюджет – это бюджет города. Понятно, да? Приписочка есть в 131-м федеральном законе. Изучайте его внимательно, но можно не видеть, он большой, нудный. Вот, ребятки, вот такая вот у нас получается интересная штука. Дальше, чтобы вы знали, в принципе, я вам рекомендую всем пользоваться статьей 546 Гражданского кодекса. Это когда неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента не может поддерживать напряжение в сети. Да? Вот только в этом случае, то есть авария или какие-то технические работы, только в этом случае вам имеют право отключить электричество. Все остальное незаконно. Значит, Есть у нас новый закон, при котором говорится, что никто не имеет права отключать объекты жизнеобеспечения. У нас с вами объект жизнеобеспечения, да, ну как бы жизнеобеспечивающий ресурс. Никто не имеет права отключать. Дальше есть, даже в случае неуплаты, вообще никак не имеют права отключать. Они не имеют права нас от жизнеобеспечивающих ресурсов ограничивать. По большому счету, вот у нас все говорят, только по решению суда. Ха, отлично, решение суда кого с кем по какому такому решению суда вы понимаете, что все решения суда, вынесенные в отношении гражданина или человека или физлица, все решения суда незаконны вот, по определению, потому что вы не можете являться абонентом, не можете... У вас нет ни технической возможности, ни физической, ни моральной, ни материальной, ни санитарной, никакой. То есть если они вам вменяют, что вы абонент присоединенной сети, да, и у вас есть какое-то энергопринимающее устройство в виде генератора, либо какого-то аккумулятора, да, либо гидротурбины какой-нибудь, ну тогда будьте любезны, пригласите, пожалуйста, ко мне домой ГЖИ, БТИ. Роспотребнадзор, чтобы они провели все необходимые измерения и выдали мне справку о том, что я могу со своими детьми, со своей семьей проживать в таком помещении. Просто дайте мне такой документ, что я со всем этим вашим хозяйством да, могу, могу жить». Это противоречит нормам жилищного законодательства, это раз. Во-вторых, это противоречит нормам строительного законодательства в отношении жилых объектов. Понимаете? То, что вот они признают нас здесь абонентами, это ни, ни в какие ворота вообще в принципе не лезет. Мы по определению, по закону не можем являться абонентами. По закону. Вот отсюда мораль. Кто из нас неадекватный? Да, вот эти вот э, сбыты. Или все-таки люди. Они считают, что мы не могут вообще 2, 2 плюс 2 в 3 дубах разобраться, что ли. А, ребят, самое главное, обратите внимание еще раз. Абонент обязуется оплачивать только принятую электроэнергию. Принятую. А всю остальную электроэнергию да? он должен обеспечить учет. А как он это обеспечит? И какими средствами он это обеспечит? Это уже, ребята, никого не волнует, понимаете? Да, и, и самое, что интересное, что в законодательстве нет ни одной штрафной санкции, если абонент не обеспечит учет. Но опять же вопрос, а кто абонент? Если абонент у нас сама вот да, например, в моем случае, то вот она и должна обеспечивать этот учет. Ко мне-то какие претензии? У меня нет претензий, мало ли что у меня там счетчик не работает. Вот, ребята, вот такие вот у нас очень любопытные, интересные вещи с энергосбытающими организациями. Я рекомендую вам вникать. Да, документ тяжелый, документ достаточно такой, я его старалась облегчить. Я вам сейчас сказала гораздо больше, чем я написала в этом документе. Я просто вас пожалела, не стала уже, половина поудаляла, ну, потому что и так документ тяжелый для понимания. Но я думаю, что я вам в лекции все объяснила. И вы сейчас больше разбираетесь, да, где вас и как нахлобучивают наше любимое государство. Вот, наш этот э, лиса Алиса с котом Базилию. Поэтому, ребятки, когда к вам приходят ресурсники, я вас очень прошу, давайте с вами устроим акцию «Образуй э, электрика». Да, мы с вами распечатываем пачечку документов и вывешиваем везде, на обратной стороне щитка. И прям так и пишем, уважаемый электрик, возьми, пожалуйста, это твой экземпляр для твоего же блага. Вы можете это вывешивать в подъездах, вы можете раздавать всем электрикам, которые к вам приходят. Скажи, слушай, друг, я к тебе лично, я понимаю, работа есть работа, никаких претензий не имею. Но возьми, пожалуйста, почитай. Это и тебя тоже касается, как человека, как гражданина, как физлицо, кем ты там себя. Тебя вот ощущаешь, вот тебя это касается напрямую. Хорошо, значит Я вам обещаю, что я выложу полную версию этого документа. Для тех думающих и любящих разбираться в деталях, я вам все-таки это выложу. Я это сделаю. Вот. Кто не любит, кто боится, ну, берите и пользуйтесь лайт-версией. Но в любом случае, ребят, вдумывайтесь. Когда читаете статьи закона, вдумывайтесь. Если вы на суде, если вы не понимаете, что за закон, как он, что там, останавливаете процесс и про. И разъяснять это ваше право все ребята всем удачи вот победа будет в любом случае за нами потому что за нами стоят светлые знания